Привет, давай теперь э, еще раз пробежимся бегло, э, объединяя все то, о чем мы узнали за последние две недели. Напоминаю о том, что выстраивание живой маркетинговой системы подразумевает то, что маркетолог непрерывно перемещается между разными аспектами этой, собственно, системы. Нет какого-то четкой последовательности, через которую нужно постоянно проходить по циклу. Таких примеров ты можешь найти в интернете довольно много, но я считаю, что нет никакого такого жесткого, четкого цикла. Это цепь, э, точнее сеть, в которой ты можешь начинать из любой точки. В идеале из наиболее проблематизирующей для тебя, либо той, которая требует наибольшего внимания. И начиная с любой точки, мы постоянно проходим через разные аспекты дифференциации, интеграции. Сначала мы, если у нас нет никакой маркетинговой системы внутри компании, мы рефлексируем. Это кабинетная работа. Она не обязательно делается вместе с владельцем, либо если ты владелец, то она может делаться самостоятельно. В общем, мы садимся, и вот все то, о чем мы говорили на протяжении первых шести модулей, мы размышляем об этом. Мы выделяем значимые отличия. Кто мы и что нас отличает от других? Какие у нас ресурсы, которые отличаются от других? Партнерские сети, которые отличаются от других? Что с нашими потребителями? Какие сегменты? бла бла бла бла бла бла, -бла. В общем, Многократно это делаем. И выделяем именно значимые отличия, на которых мы будем фокусироваться. Дальше идет этап интеграции. Мы сначала разбежались во все стороны, потом сходимся. Мы определяем нашу стратегию. Сначала первая часть — это результат, и стратеги... то есть те результаты, которых мы хотим добиться, и стратегический фокус. После этого мы снова проходим… Этап дифференциации. Мы снова рефлексируем, смотрим, что у нас есть. Нам нужно выстроить таким образом нашу программу действий, чтобы она работала на улучшение инструментов сверхнизкого риска по стратегии штанги и инструментах сверхвысокого риска. А сначала мы должны описать и понять, что у нас есть из сверхнизкого риска. Мы описываем все привычные инструменты, в том числе мы поднимаем наши медиапланы, или берем исторические данные, где мы размещали рекламу, сколько нам стоил клиент, какая у нас конверсия на сайте. То есть мы создаем реестр всего того, что у нас есть, и описываем то, что мы либо мерили до этого с точки зрения ключевых индикаторов эффективности, либо что мы можем померить. Очень часто бывает такое, когда я прихожу в компанию, у них нет там, метрики на сайте или там были не настроены цели у них нет, не знаю, там, данных по SEO и так далее. В этом случае имеет смысл провести определенную подготовительную работу, сделать SEO-аудиты, настроить цели и подождать, пока там насобирается хотя бы там 2-3 месяца какое-то достаточное количество данных для анализа. Вот, Но, в общем, все равно происходит такой этап, поначалу этап дифференциации. И потом мы снова садимся. И все вместе доопределяем стратегическую часть. Кроме результатов стратегического фокуса, мы разбираемся с теми ресурсами, которые мы можем затратить. Выделяем долю бюджета, который мы можем потратить на маркетинг в течение следующего года, точнее инвестировать в него. А, определяемся с дальнейшими действиями. Программы действий улучшения низкорисковых инструментов или поддержания их в том виде, в котором они есть. Выделяем бюджет а, минимальный, обязательный на гипотезы высокого риска. Потом мы, собственно, снова переходим на уже этап исполнения, и тогда у нас появляется опять э, этап дифференциации. Мы э, наблюдаем за рынком, мы формулируем гипотезы, мы выставляем их на комбандоску, э, и при этом параллельно мы снова проходим этап интеграции. Мы проверяем гипотезы, мы измеряем результаты, гипотезы, которые были ошибочными. Мы ищем инсайты, почему они были ошибочными. Если они оказались справедливыми, то мы а, обязательно осознанно переводим их из динамического состояния в статическое. То есть осуществляем внедрение в повседневный бизнес-процесс. И возвращаемся обратно на тот же этап или ползаем по сети. В общем, постоянно, непрерывно занимаемся вот таким дотачиванием. На первом этапе, вот линейка, я ее описал, она происходит именно таким образом. Если у тебя уже что-то есть, то ты можешь это делать в какой-то другой последовательности, параллельно и так далее. Для выдвижения гипотез ты можешь пользоваться всеми предыдущими шестью модулями и искать гипотезы относительно того, как ведут себя потребители, какие у них когнитивные искажения как их можно обходить. Знания и установки, медиа, которыми мы пользуемся и так далее, и так далее, и так далее. И так далее. Последнее, на чем мы останавливаемся еще раз, категорически рекомендую пользоваться только необходимым минимумом, но очень значимой документацией внутри компании. Если стратегия, то одна-три страницы. Если Customer Journey Map, то мы сосредотачиваемся там только на самых значимых аспектах, связанных с содержательным принятием решений. Если это описание персонажей, то мы не описываем там на три страницы его биографию, а сосредотачиваемся только на значимых отличиях. А если это джоб story то они должны быть достаточно короткими и емкими. А если у тебя нет каких-то аспектов, связанных с непрерывным улучшением продукта, то тогда тебе не нужны джоб story То есть аккуратно внедряем только то, что действительно нужно, и то, что несет, во-первых, значимые для тебя смысловые отличия, во-вторых, является фундаментом при принятии решений. То есть мы все время должны фокусироваться не только на двух вещах, точнее, я так скажу. Во-первых, на понимании, а во-вторых, на действиях. То есть когда мы исследуем потребителей, мы должны фокусироваться, во-первых, на действиях, которые они совершают, а не на, не, не на их намерениях даже, а на действиях, которые они совершают или могут совершить в будущем, или побуждениях к определенным действиям, и на понимании. То есть почему они себя так ведут и почему они себя поведут другим образом. И то же самое касается нашего маркетинга внутри. Мы должны фокусироваться одновременно и на понимании, почему мы принимаем такие решения, и на действиях. Одного понимания недостаточно. Мы должны равномерно совершать определенные действия, которые будут приводить к устойчивому, сбалансированному, живому росту маркетинга в нашей компании. Этот набор инструментария в этом курсе я тоже предлагаю минимальный, с моей точки зрения достаточный Стратегия штанги, тестирование гипотез и что там. И, по-моему, все. На следующей неделе мы поговорим о конкретных инструментах, а еще мы поговорим о них через неделю и еще через неделю. Самый длинный модуль, снова дифференцирующий, он посвящен разным типам инструментария. Сайты, контекстная таргетированная реклама, социальные медиа, CRM-системы, какие-то новые инструменты, которые появляются. Каждый из них мы будем уже отдельно исследовать. На каких этапах жизненного цикла он употребляется, какие у него есть показатели эффективности, как он увязывается с другими инструментами и так далее. В общем, мы разобрались, как должна быть устроена этот чемоданчик с инструментами маркетолога, мы разобрались, как маркетологу выбирать, какими инструментами пользоваться в зависимости от задачи. А теперь мы уже в конце нашего курса поговорим о конкретном инструментарии. Почему именно в конце? Потому что это то, что, в общем, достаточно быстро меняется. И в этом курсе мы поговорим только об устойчивых таких молотках-отвертках, которые... Uh, в общем, меняются довольно слабо и которые используются практически всеми маркетологами, практически во всех бизнесах. Встретимся на следующей неделе.